Прости, что беспокою жрица, но ты уже не один час глядишь на Ясеневый лес. Шандриса, я чувствую, что где-то в лесу затаилось зло, и мне кажется, оно приближается. Те зеленокожие, которые убили Кинари. Возможно, а возможно, и нечто большее. <связь> Пошевеливайтесь, бездельники! Чайные его орков приказали закончить строительство как можно быстрее. Зачем мы вообще пришли сюда и связались с этими орками? Мы здесь, чтобы перебить остатки демонов, человек. Твое счастье, что мы на одной стороне. Ладно занимайтесь своим делом за работу. Итак, орки и люди вознамерились разорить наши земли. Они пожалеют о том, что вторглись в ясеневый лес. Мы разобьем здесь лагерь и покараем чужаков. Приветствуюсь, ребята, на канале Онлайн. Кара Чужаков, мы будем вместе. С вами Росси. И мы начинаем кампанию Warcraft 3 Reforged за эльфов. По эльфов. Своими корнями оно оплетает рудники, чтобы огоньки могли добывать из них золото. Вот и закончили мы кампанию за рту, вроде как совсем недавно. Значит, теперь пора пройти за эльфом. А это добрые духи, которые добывают для нас золото и древесину. Еще они возводят строение и выращивают древо, что позволяет обучать больше бойцов. Не дают нам договорить. Недостаточно золота. честно я уже не играл в эту компанию вот как на орках я остановился после нежити я точнее, вот после нежити пару компа пару партий сыграл за орков и дальше я уже не проходил то есть для меня это все новое и тем более компания за ночных альф для меня вообще самое такое неизведанное не дают мне нормально начать свое вступление в этом видео но ничем буду знать что эльфы любят поговорить лишнего Ребятки, кто не подписался, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, оставляйте свои комментарии, всегда готово. отвечу. И, конечно же, подписывайтесь на Patreon, если есть такая возможность и желание. Не Но, надеюсь, желание у вас золото. бешеное. Так, отправляем. Светлячков вызвать Огонька. Выбор рудник Вот это конечно классно то что они деревья не уничтожают деревья такие остальных колодцев наш народ черпает силу построив еще несколько колодцев мы сможем пополнить среды нашего войска слушаю богиня зовет шандариса шандариса ее подружка это... иранда так все с золотом мы сейчас уже обеспечим все Так, задача. Постройте лунный колодец. Вырастите дерево войны и обучите пять лючниц. Из дебризи. Так, хватит. А, давай лунный колодец. Надо подождать. Надо еще трошечки подождать. 140, 150. 160. 170 и 180. Еще э, светлячки могут делать взрыв. Уничтожают огонька, рассеивая магические эффекты, и сжигая по 50 ману находящихся рядом войск. Угу. Так интересно наблюдать. За смешанной базой Альянса и Орды. Чтобы пополнить войско, нужно вырастить древо войны. Тиранда со своей Что подружкой Шандриса. Я как-то там разберусь. Людей прошел, нежить прошел, ворков прошел и вас пройду. Здание готово. Древо войны. Это классно тема, что можно ману здоровья восстанавливать. даже очень классно тема. Вырасти в древо, огонек вселяется в него и исчезает. Понятно, ночная надо еще один огонек. Лень. хватит стоять на месте не знаю зачем я это сделал но они шахотники, охотники наверное хотя они живут в гармонии с природой не в в общем и запутался уже что сделано то сделано я слышу голос луны тиранда Есть. Здание готово. Так, 5 лучниц. Раз, два, три, четыре, пять. Еще классно, что деревья можно поднимать, чтобы они талии и шли и колбасили, задрались. Кстати, так, можно построить, что здесь такое интересное. Нет, вершин, древовой и древо я жизни. готова Ничего такого нет. Так лучше 16-18. Жду да. приказа. Так Шандрис еще нормально наваливает. Покажи мне путь. Я готов. Вообще можно двух туда. Хотя это не сейчас появятся, они мне собьют. Тогда еще в колодец поставлю, то и все. Я готова. Почему они не могут все жить в мире? Почему эльфам не разобраться? Разве у них нет никакого общего союза, которым они могут обсуждать какие-то или на вопросы. Это вроде все одно дело делают, а получается, как получается. Хотя бы, по крайней мере, могли бы собрать какую-то алью... ну, альянс и, ну там, собрание и сказать, что они осуждают или категорически осуждают то, что происходит у них в лесу. Они прямо вот так вот сразу идти и убивать, убивать, Здание уже вот этот крафт. Ждем еще одного лучника. А я хочу еще больше лучниц. Могу себе позволить. Дерево есть, золото есть, почему бы и нет? я готов. Че вся миссия породина, следующая глава? А нет. Убейте паладинов, чужаки. Значит, не зря я еще лучница чтобы. А это что? Обновление. Исцеляет раненые деревья. И а готова. дерево древо ремонтирует союзных зданий и технику. Добывают излишек древесины. Аганек, что с лицом. Я готова. Кто смеет угрожать нашим лесам? Вот это колено. Во да, будет так. Да, будет так. Ты же покачаться можно Такова еще. Какова воля богини? А, Не я нет. думал, их убивать надо. Во имя Мы покидаем эти земли, жрица. Они отравлены страшным злом. Я не позволю ему поглотить мой народ. Увы, мы все еще не можем отправиться в путь. Не все наше племя в сборе. Не беспокойся, старейшина. Я найду твоих соплеменников и приведу их к тебе. Благодарю тебя, жрица. Мы не останемся в долгу. Так, надо теперь найти этих... Зорков было интереснее, зорков мы их вырезали. Такова воля богини. Немедленно. Ну и дети. Орбал гибко. Так. Такова воля богини. О, людишки. Энурифа. А ну, Будь приказа подруга поди подлечись твой ход молочага слишком просто Сейчас. это остался Нет. никто не остался на карте как будто остался я слышу голос луны. Запускаю свою птицу эту аж это роман во имя Илуми немедленно я бы хотел эту птицу использовать, чтобы у этих футболгов найти во имя Илуми к оружию раз два кто смеет угрожать нашим лесам такова воля богиня. одна лучница погибла за калимдор да будет так лечебная пропала богинь за жалко немедленно во имя и луны да будет так такова воля богини так двое пошли во имя и луны я слышу голосы луны аж это роман я морков нахлобучил немножко это роман. Немедленно. Я готова. Во имя Кинария! Кто смеет угрожать нашим Во имя Кинария, который уже сдох. Такова воля богини. Да будет так. Интересно, то есть они. У них это не вызвало подозрение, я тут бью. Я слышу голосы Луны. Здание готово. Я готова. Ничего изучать не могу Заводи ничего нового строить не могу аж это роман обидненько немедленно богиня зовет кто смеет угрожать нашим лесам да будет У так. меня было такое что случилось в наших лесах Ну, дура. Я готова. Ну, второй наконец-то. Здание готово. Энурифан. Твой ход. Хорошо. За Калимдор. Экспедиция альянс Во имя луны ну, вот я понимаю, уже урон пошел. Литки-сова. Что смеет угрожать нашим лесам? Приказ поняла. Литки-сова. Угу. Литки-сова. Кутбрдли раз-два. Аж это роман. Да будет так. Ладно, разобьем не их не тоже, чтобы Альянсу не Такова было обидно. За Во имя луны. Ану, дура! Это плохо, что все Во стрелять не луны. могут. О, вот, теперь могут. Во имя Кинария, Закинария, Орки, все за Луджина, за Закинария. Люди а. валюют за Альянс. Нежить за королевича. Да будет так. Все нашел воля, воля. Каждый воля. нашел кого-то своего за кого можно воевать. Так, выболги набрать. Во имя Илуми. Так, закажем эту дорогую сову, блять, которая Жду стоит приказа. хрен знает сколько. Наша священная роль сквернена. Давай, делись, убивай. Я слышу голосы Луны. Так, да будешь наши так. воины вступили в бой. Немедленно Что, птичка Вряд летает только по дороге. Богини зовет. Такова воля богини. Ну а еще люди идут на подходе. Немедленно. Еще они решили на меня нападать все что-то. Я, конечно, просто могу Богиня. сейчас еще поднять а ну, этих, скажите мне, Я могу еще поднять и основное дерево, но не хочу. Во имя Пусть долго есть. Пропустил, да, есть. Вот вроде. Ашето, Роман. Наши воины вступили в бой. Я слышу голосы луны Да будет так. Дерево разберется, как думаете? Я думаю, да. Да будет так. Теперь дерево съест дерево, точнее, древо войны съесть дерево. Немножко подлечиться. Вот так. Оп. Кто смеет угрожать нашим лесам? Ухожу мне путь. Кто смеет угрожать нашим лесам? Во имя Кенария! Не проблема. Ашето, Роман. Ваги не зовет. Дерево схавало, дерево теперь оно. Пускает корни. И мы возьмем светлячка точнее гонька, кто его полечит. Я слышу голос луны. Так. Во имя луны. Шагайте. Кстати, мы можем разбить За вашу холобуду. Во имя Кинария. Такова воля богини. Можно нам это ничего не дало? Это печально. осталось не еще нет, сюда нет. пойти и все больше некуда так давай еще обучить лучниц потому что я красивых слышу, сексуальных эльфиек не бывает много во имя и луны так тут я был и я готова вот тут ку ку ку полетели ку-ку-ку. Вот здесь, к примеру. Я готова. Кто смеет угрожать нашим лесам? Ну, раз-два. А еще. Еще одного я осталось. Аж это роман. Только туда. Больше я его знает где. Так, я же давно об эту миссию закончил, но хочу всех недвижимость собрать. И я готова. Давайте выйдите сюда, короче. Куда только на Тиранда поскачет чтобы на Будет да будет так. Бригада поняла. Газуйте. Я готова. Не слово больше. И я готова. М -м, еще еще трелучница. Богини зовет. Такова воля богини, твой ход. Кто бы знал, кто бы знал. Хорошо. Немедленно. Вот они. Пошел. Я готова. Да будет все. так. Погнали теперь к этому, дядьки. Во имя луны, кто смеет угрожать нашим лесам? Я О, готова. Они все должны быть как раз. премного людьми. благодарен жрица. Теперь мы можем уйти. В знак признательности мы оставляем тебе воина из нашего племени. Он готов отдать за тебя жизнь, если потребуется. Ваша щедрость не знает границ. Да осветит луна ваш путь. Нормально. Наш рудник почти истощен. Три другого и так далее. Так. Защитник ни хрена не может. И эти тоже ни хрена не могут. Короче у них не умение ни хрена. Надо еще лунных колодцев поставить. Короче у меня тут такая армия собралась ни херовая ребятки аж это роман Раз аж это роман Раз, наша аж... свящая роман хорошо там? выкапывай сиди лица наши воины вступили в бой богиня зовет жду приказа вижу цель. да будет так Бандуты Рибас смертные. Вы заплатите за осквернение этих земель. Я дерево. Иду убить лица. Я слышу да голос Приказ мной. Один выстрел, один труп. А ну дурац. Посмотрите, он их усиливает. Ребята, в следующий раз с собой приведу дерево. Во имя Вы знаете, что такое бой? не залет. Кто смеет угрожать Я Я слышу луны. На себя хил постоянно кидает. Точнее, а ну неуязвимость. Ах, это это. На себя неуязвимость, на них да? кидает этот хил. Кто смеет угрожать нашим лесам? А, вот не наша битва слабая Наши слабая эльфа. ставили вступили равно, да, и разбираться с мужиками с орками накачанными все так поехали сюда но если такая да уже ситуация дайте мне полное управление блин фракциями эльфов они а вот они а вот это вот вот что мне ни хрена нету. Че, встали? Давайте. Давайте. ты Что думаешь? Кто смеет угрожать нашим лесам? Ты хиранда, что ты -то толком ни хрена не качнулась? Качаться здесь негде. Так меню, ой, нечаянно закрыть меню задач. Чужаки, убей! Убейте паладинов. Альянс ярда нарушили границы сильного леса, тиранда, шелесты ветра, защитница народа ночных эльфа поклялась наказать непрошенных гостей. Вот зачем было клясться, если ты не подумал о том, готов. что ты можешь не вывести эту, этот движ? Здание готово. Здание готово. у мне не нужно, как здание. ты мне должен как воин. Блядь, правда пока ты дойдешь уже игра закончится я готова тысячу хиппи здание готово и я готова Я слышу голосы Луны. Так, давай пока. Садись, штампуй еще лучницу. Потом встанешь и пойдешь. Вместе с этим братаном. Я готова. Мы завалим их трупами эльфов. Здание готово. Так. я готова и я готов хочу выкопаться Дерево жизнь. жизни А А тебя 4 выкопать значит, не могу так ладно ты вставай и иди уже можешь выдвигаться. я готова, я готова. богиня зовет и вы туда все, в принципе, можете примерно уже бежать сразу на смерть. Бесконечным конвейером. Я готова. Вставай и иди. Плетеный рудник, быстрее, Плетеный рудник. Я готов. смеет угрожать нашим лесам? Вперед. Какова воля богини? Ашетораман. Наши воины вступили в бой. Во имя Кинария! Экспедиция Рианси Ардран. Ну подонок. Вы видите, расстрелять его в коридоре. Наши воины вступили в бой. Закалю. Кто с кем? Дерево идет тебе на помощь. И ни одно. Ваги не зовет. Слушайте, он реально какой-то непробиваемый. Я слышу голос Луны. Во имя Наши войны вступили в бой. Немедленно и Боста. Воине Кинария. По другому не скажешь. Я слышу голосы. Еще вот эти лучницы, они, блин, не пробивают Кто бронированные цели. Кто смеет угрожать нашим лесам? Че, мона уже под закончилась немножко, коль. Подходим, да тут еще так. наши личницы вот подходит на помощь. Опять Такова щит. Сколько у тебя Немедленно. Сейчас я начну их бить, короче, ну, вылечит опять. Хотя ману уже осталось херда нифига. к нашим да деревьям. Чем мы закончили, штамповать? Давай, давай. Ашето а Роман, да будет так. А ты папа, на обратоки возвращаемся. Такова воля богини. Трелу пусти ему. Я готов. Во имя Кинария. Они только станать умеют, когда умирают. Все. Богини завернуты. Своими и Луной немедленно. Бегите, глупцы! Я слышу голосы Луны. Кто смеет угрожать нашим лесам? Такова воля богини. И я готова. Да будет так. Аж это урона. Ну, Теперь будет сильнее будет. Води не завер. Я готов. Будешь хавать дерево или не будешь? дерево и я готова так а ты тут можешь поселиться а если мы эти барикады во имя Луны, немедленно просто это было бы вообще ярко здесь нельзя пустить корни и я готова если подумать может все-таки можно укажи мне путь кто смеет угрожать нашим лесам? Блин, Аша, это Сбегай, полечись. Богиня зовет. Так, ты не Я И тут нельзя опустить корни, да? Нет, может. Твой. Кто сказал стрелять тебя? Стойте себе уже и я готова приказ поняла твой ход ты сюда прибежала. туда беги и я готова жду приказа я готова. Я же говорю, мы просто завалим их тупо. А лучник лучник Да будет так. Укажи мне путь. Я готова. Ни слова больше. Хорошо. А что если дальше не пошел? ирок. Я готов. Кто смеет угрожать нашим лесам? Слушайте, я играю на среднем уровне сложности, так ощущение, что, блядь, на максимальном. Ни слова больше. Это как не, не пробиваем этот голосовую. паладин вонючий. Наконец-то он начал проседать по хп. Кто смеет угрожать нашим лесам? Я готов. А ну, дура! Часовые. Я двою. Покажи мне путь. Я слышу голосы. Десять тысяч человек его расстреливают. Немедленно. Приказ уже. поняла. Слишком печенная роща сквер. Э, Здоровье Не жить, защищайтесь. Наверное, они преследовали нас от самого лордерона. С таким противником нам не справиться. Сестры, быстрее в лес! Ну, это куха. Заварила кашу, убила паладина. А как увидела, реальных врагов сразу в лес. Хорошее начало кампании, ребятки. Хорошее начало компании Ну а с вами был Росси. Спасибо за просмотр. До скорой встречи и пока-пока.